Плохое зрение у меня было с детства, лет с 13, и я уже к этому, в принципе, адаптировалась, привыкла. У меня был свой мир, как, как я говорю, как портретная съемка на айфоне. Все вокруг размыто, но как есть. И, в принципе, давно слышала про операции на глаза, о том, что существует, но не знаю, по какой причине, почему-то как-то вот не доходило до этого. В какой-то момент просто, сидя с подругой в кафе, она прочитала мне пароль от Wi-Fi, который был написан на другой стороне кафе. Я удивилась, говорю, откуда ты его читаешь, где и откуда ты это берешь информацию. ну я просто операцию, если честно, сделала на глаза. И у меня вот прям что-то перещелкнуло. И в какой-то момент я поняла, что вот все, хочу. Она дала контакт клинике, я сюда приехала. Сдала все обследование сделала предварительный, но что-то все равно меня останавливало, я не знаю, я пыталась всячески отсрочить почему-то это, ну и какого-то наверное, страха перед вмешательством, и потом опять так что-то щелкнуло, я подумала, что нет, все, надо делать, и не шагу назад. Безусловно, какой-то страх был в день операции перед этим, но по факту я могу сказать, что ну, совсем. Не больно, не ужасно, очень легко и быстро, я даже удивилась, что это так. И я просто удивилась, что к вечеру уже этого дня, дня операции, я видела хорошо. И на следующий день, вот сейчас у меня второй день после операции, у меня улыбка не сходит с лица. Я ну, Это реально как другой мир. Я ночью стояла, рассмотрела смотрела в окно, разглядывала все дома. Еду в машине, разглядываю дома, и у меня чуть слезы не текут от того, что, ну, как, как можно не видеть этого, и это так здорово и прекрасно. И много раз слышала фразу от людей, которые делали операцию, что я жалею, что я не сделала этого раньше. Вот я могу сказать то, что я полностью присоединяюсь, я ну, прям до слез, я осознаю, что почему я не сделала этого раньше. Это очень здорово. Спасибо.